Легко полюбить успешных. Успешных любить легко. Печали же нет кромешных. Печали все далеко. А если они случатся, ты также будешь любить. Успех же может сломаться. Как дальше ты будешь жить? Готова пойти на лишение. Больного готова любить. Жизнь не одни наслаждения. Любить не слова говорить. Богатый стать бедным может, Успех небулатная сталь, веселый стать может строже, проверит любовь печаль, Коль беды любовь сломали, то значит, ей грош цена, лишь в радости вместе летали, пока не пришла война, а ты, полюби в печали, не вечно радостям быть, Любовь будет крепче стали, Коль сможешь в беде полюбить.